Приветствую всех! Job School, с вами я, Достон. Мы продолжаем изучать английский, и сегодня тема, которая волнует многих людей, потому что мы сталкиваемся с этим почти что каждый день. Сегодня мы поговорим о деньгах. Некоторых купюрах, которые вы можете использовать в английской э, речи, э, к примеру, какие есть э, банкноты в английском, какие вы знаете, а, купюры, как, как называется. 100, $100, $100, $100, да? 100 долларов, $100. да. А, еще какие? номиналы помните евро да или ну давайте okay. сегодня поговорим о более а, американском английском да у них довольно таки очень много фраз которые связаны с деньгами потому что в америке да довольно таки разное население то есть есть нищие довольно таки вообще которые ничего не имеют или вообще миллионеры какие то да или даже какие то рэперы да вот э, от них очень много есть фраз которые вы можете использовать и в начале как я сказал банкнота да в английском тоже также используется это будет banknot Bank, notes, то есть банковская и note, как можно, как купюра, да, означает. Или монета, как будет на английском, кто помнит? Coin, да? Coin. И coins. И также иногда монету называют по... Из чего она сделана, да, к примеру, silver, это у нас серебро, да, или, например, капа, это у нас медь, или gold. есть, например, да, да, gold тоже, это довольно-таки редко, но можно встретить, и также, надеюсь, вы знаете фразу, как это называется, когда вы монету подбрасываете, да? Орел и решка. Да, да, орел и решка, да, на английском это будет to flip a coin, да, и орел и решка на английском это heads, head, это что у нас? Голова. Г голова and tail, Head and tails, это на английском будет, да, орел и решка, то есть голова, то есть на монете изображена голова, то есть какого-то человека, да, и tail переводится как хвост, но ну, это, наверное, все-таки, да, обратная сторона монеты, да, ладно, давайте перейдем дальше, возможно, вы слышали о чеках, вы знаете, что такое чек, что такое чек, Радмила? Угу. То есть не кэшем, да, или банкнотами yeah. какими-то, да? То есть э, credit card. да, да, да. А, не кредит card это уже credit card, э, ba, то есть чек. Э, то есть смотрите, пишется как cheque, как в британском английском также произносится чек, э, и также у нас просто то есть это у нас обычная, может быть, бумага, которая пишут сколько вы хотите заплатить за что-то, да, но вы не оплачиваете наличкой, да, и подписывайтесь, конечно. То есть, you don't have to have real money, да, у вас не должны быть реальные деньги на руках. И также у нас есть кэш, как ты сказала, да, это у нас наличные деньги, да, а, вот, давайте теперь изучим... Глаголы с деньгами, да? А что мы можем делать с деньгами? Тратить. Да, конечно, тратить это мы так. можем, да? А что еще? Спускать, к примеру, тоже можем, да? Это просто такие траты, да? Давайте. А, как будет тратить? Waste. Waste, это, это у нас уже получается, как я сказал, впустую да, тратить, да? То есть, ты можешь waste money. То есть просто может впустую там тратить. да впустую тратить деньги или чаще мы конечно с вами spend money, да? Spend. То есть да, to spend money. А, хорошо. И что еще можем? Деньги зарабатывать, да? Это можно сказать как make, да, делать деньги тоже в принципе можно или earn, to earn money. А, Все-таки вот to earn money можете использовать. Uh, или считать, да? Считать на английском count, How? да? To count money. Мы можем занять а, у кого-нибудь деньги. Да. Занимать а вот, должны быть. Uh -huh, конечно. А на английском uh, занимать и одалживать, oh. uh, многие допутают, да, да? Borrow и lend, да? У нас есть yeah. uh, глагол. Uh, то есть, uh, to borrow, это брать деньги uh, в, долг. Uh, в долг, да. To borrow money. Отдавать land, то есть давать в долг, to lend money. Я слышала выражение owe. I owe money. Own, я, то есть я имею деньги, ты, то есть ты уже у тебя эти деньги уже как бы есть, заработал. да? А, ну да, заработал и они у тебя хранятся, к примеру, да? А, хорошо. Это у нас, то есть глаголы, да, verb, плюс money, да, деньги. И давайте теперь изучим некоторые фразы. Теперь это у нас уже сегодняшняя тема у нас связана с прилагательными, да? И давайте теперь с вами изучим прилагательные плюс деньги. То есть мы можем, к примеру, сказать, когда деньги вам легко достаются. Легко на английском это easy. как это? easy, да? Easy money, к примеру, вы можете сказать. Вы да, получаете? вы просто эти деньги получили, ну. Не трудясь сильно, так скажем. Да, также у нас есть сложно заработанные деньги. Зарабатывать, как было деньги? Earn, да? Earn. И сложно, hard. Hard earned money. Трудом заработанные, сложно заработанные деньги. И иногда нам встречается, конечно, fake. Это что у нас fake? фальшивка, да. да, слышали такие, Фейк money, это у нас поддельные э, купюры, поддельные деньги, да, И иногда случается, что кто-то все-таки, э, да, в попадается на эти деньги и возможно даже кто-то берет иногда взятки да взятки на английском можем сказать bribe money это то есть как bribe это у нас прилагательное и money то есть существительное да bribe money это у нас получается взятка да? вот ладно давайте теперь поговорим о синонимах как я говорил ранее да чтобы это немного может немного сложные слова Или, возможно, вам будет сложно Но вы иногда их можете использовать да? Это довольно-таки популярно в разговорной речи Также давайте поговорим о синонимах к деньгам да? Мы можем, к примеру, деньги сказать Bread Что такое bread? Bread вы Каждый день это... Это хлеб, да? Хлеб. Да, то есть даже в русском языке да, Мы используем как бы хлеб насущий да? вот, То есть зарабатываете себе на хлеб, да, также мы используем это в русском языке, также можем в английском а, также используется bread, то есть хлеб, как а, синоним к деньгам. А, или даже говорят, да, к примеру, хлеб с маслом, да, someone's bread and butter, то есть а, хлеб и масло, да. А, и также можно, к примеру, использовать, да, давайте напишем bread, Тут у нас синоним к деньгам, также можно dough, dough это у нас Тесто, то есть то же самое, да, очень похоже, да. А, деньги тоже означают, да. А, и немножко давайте отвлечемся от этого. Вам, вам возможно, нравится их Кто сказал, вам кому-то нравится хип-хоп? Для этого никто не говорил. Нет, А, ты просто сказал эстрада, да? Да. А, я подумал, тебе нравится хип-хоп. Я как раз я хотел обрадовать тем, что мы сейчас с вами также затронем некоторые слова, которые связаны с, со сленгом американским. Вы его только можете с друзьями все-таки использовать. Не стоит его с родителями или с учителями использовать, да, это будет звучать странно даже, да? То есть, или переписывайтесь с друзьями, вы можете использовать слова. И первое слово это у нас ⁇ Бенджамин. Кто такой Бенджамин Франклин? Что это у вас вызывает сразу? Уже забыли? Все-таки, наверное, вы не часто видите. Бенджамин Франклин нанесен на 100-долларовую купюру. да, И его называют так, потому что он уже как бы... Изображен на нем, да, и он большой вклад в, в США, в Конституцию, да, как бы залог. И, да, Бенджаминс. это у нас получается 100 долларов, да. Бенджаминс 100 баксов. И также у нас то же самое, почти похоже, это у нас Jacksons. Джексон изображен, Jackson изображен на двадцатке, 20, 20 долларов. А, хорошо. И тысячи, как вы, как, как называется? Тысячи на английском. Таузен. Таузен, да? Ну, а, в разговорном английском используют как grand. Да? Grand. Это у нас тысяча получается, да? Тысячи долларов. Или тысяча фунтов, к примеру, скажем, да. Тоже можно использовать. И а, как будет тысяч долларов, Радмила? 9 гранд, да? То есть 9 штук можно, да? 9 штук долларов. И если вот так все связать, эти всех президентов, они уже как бы, их уже нет с нами, да, dead presidents, также называют это мертвые президенты, как бы, кто нанесен, да, их уже, к сожалению, нету в этом мире и довольно-таки редко появляется на купюрах. И это все, что связано со, со сленгом, да, то есть, я как сказал, используйте только с друзьями, возможно, да, или вы можете это услышать в каких-то песнях популярных.